Я помню все душистыми цветами. Беспечный май убрал забытый сад. Под дымкой даль сливалась с небесами И догорал над озером закат. И где-то чуть струилась песнь свирели, И где-то трель дрожала соловья. Рука с рукой мы долго просидели, Глубокое молчание храня. Настала ночь, чуть лодка колыхалась, Замокла песни, уснул прибрежный лес. И лишь луна нам сладко улыбалась Из глубины безоблачных небес. И для тебя дрожащую рукой вязал в букет любимые цветы. Ты мило так склонилась над водою, И я не смел прерывать твои мечты. Заря звездой лопзалась на востоке, Редила тень дыханием полей. Незримо челно причалила косоки, В лесу звенел и щелкал соловей. Доверчиво горячей головою На грудь мою склонилась ты, дитя. Я бережно обнял тебя рукой, Но нет, твой сон не смел тревожить я. Расстались мы, желтеет лес дремучий, Тускнеет сад, последний брет цветок. Над озером свинцом повисли тучи, У берега качается челнок. Льет мелкий дождь, печально и угрюмый. Брожу весь день, всю ночь тамлюсь, не сплю. Пылает мозг под неподсильной думой, И все твержу, люблю, люблю, люблю.